Я протекал, я говорю, говорю, я Какая какая? Я протекал, я все все, все, Иго, когда я кажу, я не знаю, Чего ты хочешь? Я иго, когда я делаю. Чего-чего? Чего? Чего-чего-чего? Чего-чего-чего-чего? Чего-чего-чего-чего? Чего-чего-чего-чего? Я буду делать, как я буду делать. Я буду делать... Человек. Человек. Все, все, все. Ну, потягаемся. Как? Нет. Как? Все. в том числе, тетя Все.